Кайга мне, не жди меня назад. Thank mm -hmm. you. Раю, не? Да. Дай перед смертью несколько слов, не? Даем. Здесь тайга миллионов кубометров! Чего ж вы сердитесь, дурак? Тайга сто десять миллионов гектаров! Нет! угон, туча арчома! Нет! У сто миллиардов сорок! Тай! Дай мне золото, а море золото! Алмар, золото, алмар золото! Миллиарды один не видят. Большая Азия моя! И нефть миллионов золота! И ветер, и хлеб, и зверь, и города! От моря до Байкала!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 Статистика твоя верна. В своей погибели ты расписался без ошибок. А динамит я подобрал на той неделе и закопал в тайге. Ах! Ну, давай навертеться. Спокойно. стреляй. не принял. Что? Да, старею. Что? Не тот глаз. Скажи, ты ничего не замечал? Мой сын, он пишет, что 10 тысяч километров, это уже близко, пробивает молодежь к океану новый путь. А на берегу, где я тигра, помнишь, воздвинется аэрогород. Этот город решит и нашу жизнь, и тихий океан.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 14 years! Холинского хребта С истоком таежной речки Пытина Пророчествую На север, на запад И на юг Красная звезда та да погибнет от восточного ветра Шабанов! Шабанов! Шабанов идет! Шабанов! Шабанов! Почему? Почему? Почему?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 земле, где подпольные офицеры, Господи Христе, в лесопромхозах изловили из промыслов колхозных, как щенков, за уши и аминь. Восстание! Молчите! Где братья Кудины? Силаев! Где Шарапов? Шарапованись, я! Я? Yeah. Давай! Спасите! <сёк> Спасите! Гликерия Всеваева. Ой! Давай! Давай, Марфа Кудина. Кудина Фёкла. <сёк> <сёк> <Kudina Fekla. сёк> <сёк> Мария Кудина. <сёк> Давай! Врешь, врешь! Ну скажи, что ты врешь!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 А. а вот не может тигра смотреть в человеку в глаза. Сколько раз бывало, помню, взорвёт, прыгнет на тебя как бес и в двух шагах на секундочку остановится. Обязательно. Ну, тут, конечно, его и стреляешь.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 Пашут большевики, поют! Убей детей! Зовите моего внука Павлом, партизанская нашей.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 Помер. Да, помер. Другого... Mm. Да, помолчи. Одним словом, соберутся сегодня партизаны. Услышишь? Ты их, Володя, немножко подогрей. Да, тепан. Пролететь десять тысяч километров, это... Да, это труднее. Это намного труднее, чем одному идти на 15 пудового таежного кота. Степана, великие люди появились в тайге.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 Иванов! Я! А тебе, Иванов, поются песни? Да ну! В Волочаевском бою ты получил 12 ран! И черт тебя не взял! <связь> Почетный красноармеец Пугаев! и Перековавший благородный меч,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 Мне было не до смеха. Бывало, как держусь, казачью У или в японце. Ух, и страшно же было, ядривен налево. Ефим коса. Ну довольно. Да Говори толком. Говорю, товарищи колхозники, знатные бойцы революции, вы стареете. Вы богатеете и стареете. Это смешно. За плечами у вас могучая Красная Армия, и вам наплевать, что творится у вас под боком. Ну-ну! Вот тебе и не похож. А ты думаешь, похож? тайге на путях к Аэрограду чужой динамит. Чужие люди.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 Господи, зачем я на этой тигре женился? Ну, довольно. Прощай, довольно. Убьют. Не убьют. Какая? Птичка. Не убьют. Ну ты медведь цепился. А? Пошли. Да-да. Дорогая. Ну, сынок. Ну? Я пошел. Мы не сказали ветра с океана, Что видели ночью, брата, Ставай партизаны, ставай партизаны, нам меньше проклятой воли. Ставай партизаны, ставай партизаны, нам меньше проклятой тайга. Мы малых детей оставили дома, мы глухожар. Братьям. Мы, огля, лежок и пошли по знакомым, по старым, даежным путям. Мы, огля, лежок и пошли по знакомым, по старым, даежным путям. Мы красная знамя поднимем высоко за да здравствует русь. Rahigel finis billet, Усит дар дахи, летать!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 Dakhik, kalle nasbat bolub. Dakhik, jorong atar. Dakhik, lem kangalas <laughs> oglarai. Yanki mongtuk set. Dakhik, kajereng jorong atar. Dakhik, kendi re oluk unik. Kajereng jorong atar. К вечером короханет Oh, oh, she came.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 Дьяволу! Нам, староверам, боящимся Бога, стыдно и страшно об этом говорить, а не только мы что делать. И вот всех ради вин и обстоятельств нам лучше оказалось в лесах, со зверми жить и всяческую нужду терпеть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 Тише, жаба! На этом месте, вот пониже, на берегу океана, закладывают город, аэроград. Сегодня, завтра, завтра! Это что? Братьцы! Город! Город-то какой! Жизнь! Поработаем, братцы! Ай!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 Сегодня ночью не спала тайга, ни человек, ни зверь. Таежная земля говорит под нами местью. Возьми нас, выслушай. Вот делегация к японскому царю. Слишком поздно. Через неделю Суусури наступают на приморье.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 Армия пополняется крестьянами. не? Ван? ха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 убивать будем. Японцев убивать будем, шабана убивать будем, оружку а убивать будем. Кто это? Это кто? КПУ. Алхоза. у в ножку. Артизана близко есть, Степана близко. Мушар. Не имеешь права! Я право не учил. Я право чую мозолями! Василь! Ты! Я! Я! Сыпан, Уйдем, Василь. Мне стыдно. Уж я не надо. изменника и врага трудящихся, моего друга Василия Петровича Худякова, 60 лет. Будьте свидетелями моей печали. Asya! Пожалуйста, без провокаций. чудесный прискуран смертей. Почил на лаврах дед Василь, плюется в небеса Шибанов, и гумно столбняк утарил и закололся иностранец.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 Тебя убьют жены, тобой загубленных, обманутых мужей. Поднял советское крестьянство. Врешь! Кучку траглодитов! Крестьянство вот! И это ты прекрасно знал, змея!